Не нужно его держать, нужно его показывать и делиться со всем миром. Проходит репетиции, хоть у нас нет вообще просто программы общей, целый от университета, но у нас есть отдельные номера, которые мы также репетируем, готовимся. Да. Как правило, это события несет за собой новые знакомства, новые друзья, новые трон, эмоции, да. таланты, открытия всего самого нового, самого интересного.